Объясните пожалуйста, Ксения Евгеньевна, что происходит со временем? Оно как-то сильно сжалось, такое ощущение, что его просто изымает. По ощущениям месяц проходит как неделя, а неделя как пара дней, ничего не успеваешь. Как с этим можно работать? Заранее большое спасибо за ответ. Понимаете коллеги, какая штука? На каждый проект выделяется определенный объем времени. Обычно на проекты богов, мы говорили об этом много раз, повторю еще раз, это время определяется, как один ион. Это 2150 лет, плюс-минус три слона, ион это время прохождения зодиака по всему кругу, обычно он в 2100 с чем-то лет и укладывается там, небольшой разброс. Иногда проекты теряют свое время, например, когда не закончив один проект, начинают новый. Если этот новый проект, этот новый проект выделяется, и он, да, то все в порядке, еще 2000 лет работы. А если это искусственный проект, значит это время надо откуда-то взять. Единственным носителем времени в этом мире являются биологические живущие существа а единственным биологическим живущим существом, который знает, что такое время, является человек. Именно поэтому вы абсолютно точно сформулировали, время как будто выжимается, оно выжимается из людей. Вы это ощущаете естественно, но этого ощущения еще мало. Да? Мы часто отдаем свое время просто так, ничего не делая, убивая его, растягивая его там и так далее. Но сейчас времени надо больше, на этот новый проект, искусственный проект, нужно времени больше. И его забирают, превентивно, заставляя людей вкладывать время не в их собственные дела. Отсюда и такое ощущение, этот год, весь этот год ковидный, оглянитесь сейчас назад, ровно год началась вся эта эпопея. Оцените этот год. сумели вы удержать свое время, то есть наоборот его еще приумножить, пустить его в свой разум, в свое дело, в своих детей, ну, в общем во все свои ценности, в свое развитие. или все-таки оно ушло и вы понимаете, что вы ничего не достигли, ничему не научились, денег, не заработали, детей не, не обучили, не воспитали, не родили, ничего не случилось. Как ни странно, коллеги, очень многие удержались, очень многие выдержали. Я сама была потрясена, насколько оказывается много воинов в этом мире. Воины могут удержать это время. Купцы реализуют его в деньги, кто успевает, конечно, потоки сильные. Земледельцы не успевают вообще. У земледельцев этот год прошел как день, а где? А какой сейчас? 20-й, да 21-й уже, как 21-й? Реальный диалог, недавно слушал. Нету этого года, все. И вот этот год, значит, он куда-то ушел. Время такой же вид энергии, как и все остальное. А энергия, как мы с вами знаем, никуда не девается. Без возврата. Значит, куда-то ушел. Ну, проект. Вот на этот проект, который делается в определенном смысле сейчас. Не для всех потому что не все отдали на него свое время. Тот, кто удержался, в этом проекте участвовать не будет. И реальность свою будет строить на основании своей собственной силы, своей собственной воли. Но тот, кто не удержался, тот будет. Мы с этого начали потребительское отношение, мне все должны. Даже управлять моим временем, вы же всегда управляли моим временем говорит человек из касты земледельцев. Вы говорили, со скольки до скольки я должен работать. Ну так я и работал. Вы говорили, что мой ребенок с семи лет должен пойти в школу и сидеть там с 9 до пяти. Ну так он и сидел. То есть я уже всей своей жизнью доказал о том, что моим временем можно управлять. И сейчас все сделано по моему разрешению, чего же я возмущаюсь.